Здравствуйте, я Джетли, и сегодня мы будем лепить пельмени Когда-нибудь я расскажу вам, как делать фарш, но не сегодня Так, чтобы приготовить пельмени, нам нужно 3 стакана муки Но ну, У меня нет стаканов, я возьму чашку И, конечно же, по мере готовки теста я буду добавлять муку Чтобы получилось не очень жидко, ну и тры поры, и все такое Далее нам нужно одно яичко мы его разбиваем. Если вы не уверены в том, что яйца ваши свежие, возьмите, наполните тазик холодной водой и положите туда ваши яички. Если они всплот, значит они не свежие. Мне же нужны были столовые ложки. Они чайные или чайные? не чайные. Далее нам нужна одна столовая ложка соли. Но так как столовые ложки у меня кончились... Я возьму чайный. Одна столовая ложка. Это примерно 3-4 ложки чайных. Далее мы берем вилку, так как ложек у меня, конечно же, нет. И немножечко все это размешиваем. Далее мы берем кипяченую воду. И, по-моему, надо было либо одну, либо две чашки кипяченой воды. Чашки надо все-таки две. Но у меня вот такие чашечки, поэтому я не знаю сколько нормальных чашек нужно. Если что, мы всегда можем досыпать муки, и у нас, нас все будет хорошо. Далее все это дело мы хорошенько размешиваем. Блин, нам нужно немножко растительного масла. А именно, опять же, одна чайная ложка. Если вы пересталили все это дело, не беда, ведь можно посахарить. А еще давайте добавим еще одно яйцо. А еще есть рецепт, где нам предлагают тесто для пельменей замешать на газированной воде. Вот Я и думаю, может попробовать потом сделать пельмени на энергетике. Берешь так баночку, энергетика, наливаешь вместо воды. Здесь здорово. Сейчас, а теперь надо включить духовку и ее немножко прогреть. Буквально ну, в течение двух минут. И потом туда поставить тесто ну где-то на полчаса, на час. И продолжим. Если что, пока у меня вот такая вот фигня получается, но это нормально Что мы делаем теперь? А теперь мы берем фарш, достаем тесто Так как времени у меня не так много, я не делаю сейчас фарш Плюс еще у меня не полностью собранная мясорубка Тесто должно быть немножко вязким, таким вот тягучим Возможно, я в него еще немножко муки добавлю Теперь мы берем муку Ей немножко присыпаем дощечку, чтобы тесто не прилипало к ней. Ну и вообще к поверхности любой, на чем вы там лепите, на чем мы лепим. Неважно. В общем, главное, чтобы не прилипало. Немножко в муке пачкаем руки, чтобы тесто и к рукам не прилипало. Теперь берем небольшой кусочек. Е. Мне нужна скалка, но скалки нету. Возможно, придется еще немножко муки добавить, это ничего. Я не буду следить за размером пельменей, поэтому будем готовить как-то так. Что нужно сделать дальше? Дальше мы берем вот эту вот специю. Для мяса. Открываем, и сыпем ее в фарш на фарш, там, пере перемешаем и все будет нормально. Плюс еще можно порезать лук и добавить луку, но я этого сегодня делать не буду. Если фарш не лепится, вы можете добавить в него желтка или белка, и тогда все будет нормально. Чё, вот какие-то жидкие пельмени получается, ладно. Короче говоря, у меня проблема оказалась в том, что слишком мало муки было добавлено в тесто. И можно сверху мукой посыпать, чтобы оно закрепилось. Да, это не те пельмешки, которые должны были получиться, но это ничего, потому что эти пельмешки будут большими. Все-таки мы добавим... Добавим еще немножко муки в тесто. Если у вас не получаются красивые пельмени, это не беда, потому что вы их все равно съедите. И как бы, если вы никому не готовите, то все нормально. Вообще, вот что-то вот, подобное должно у нас получаться. То есть, вот. Вообще, я заметила одну особенность, что когда готовишь по пропорциям, у тебя чаще всего ничего не получается. Поэтому, если вы готовьте, готовите по пропорциям каким-то, не бойтесь добавлять чего-то, что кажется, на ваш взгляд, недостающим. Потому, потому что потом, скорее всего, вы обнаружите, что это и надо было добавить. И что мы делаем теперь? Мы немножко солим воду. Доводим воду до кипения. Можно огонек побольше. В оставшейся тесто или в один из пельменей вы можете завернуть монетку. Так называемый сюрприз. Однако этот сюрприз как нежелательная беременность. Наткнулся и все. И пиздец. Когда вода закипела, ну, у меня она еще не кипит, но давайте сделаем вид, что она кипит. Если ваши пельмешки все еще слипаются, добавьте немножко муки к ним. Ну, то есть посыпьте их мукой, ну, то есть посыпьте их мукой, и они не будут так сильно слипаться. И мука все равно в воде как бы растворится, это и все дела. Вообще, можно еще поставить все это в холодильник на пару часов, и тогда тесто точно не будет размокаться, и если опустить его в кипящую воду, то пельмени сварятся быстрее и, в принципе, получится лучше. Но мы не ищем легких путей, поэтому мы будем делать так, как делаем. Я не знаю, как у ваших пельменей, у моих пельменей есть шанс, что они слипнутся и сварятся вместе, поэтому надо их немножко помешивать. Помешивать лучше ложкой, но у меня нет ложки, поэтому я мешаю вилкой. Еще есть шанс, что они разварятся. Ну, то есть разварятся и мяском наружу, они как такие трупы утопленники. Крешники такие в котлах варятся. Да, вот у меня там уже одна пельмешка разварилась. Но это ничего. В общем-то, думаю, что принцип приготовления пельменей вам понятен. Это фактически самое легкое, что можно сделать. Ну, еще бы немножко их аккуратнее сделать, вообще было бы шикарно. Но я сейчас не в том расположении духа, чтобы что-то делать аккуратно. Поэтому вам удачи в готовке пельменей, всем спасибо за просмотр и пока!